Макс, смотри, поскольку тема нашего разговора все-таки инвестиции и то, что связано с деньгами, я бы хотел вначале прояснить некоторые слова. Потому что в последнее время количество информационного шума, который по моим оценкам удваивается каждые полгода, количество информационного шума стало совершенно запредельно. И последнее слово, которое вошло в тренд и которое используют в хвост и гриву, это слово «миллионер». Поясню контекст. Если некий предприниматель получил выручки, допустим, миллион рублей, то есть он продал своих товаров на миллион рублей, почему-то он начинает говорить о том, что он миллионер. Или другие так о нем думают. Несмотря на то, что у него была себестоимость товаров, у него, скажем, 50, полмиллиона сразу ушло в себестоимость товаров, еще 300 он заплатил за офис и зарплату, 200 у него осталось, и на самом деле он еще кому-то был должен, он эти 200 отдал. То есть в кармане не осталось ничего. Ну вот была выручка в миллион, и он считает себя миллионером. Очень странный подход. Скажи, пожалуйста, кого бы ты назвал миллионером? Ох, опять вопрос такой глубокий, да. Ну, вообще, наверное, современное, современное общество отличается вот этим вот наличием большого количества шума, да? большого количества шума, большого количества доступа доступа к людям, к массам. То есть это и социальные сети, и реклама, которую можно настроить, да, и таргетинг, и средства массовой информации. то есть ну, всегда нужно считать чистой прибыли то есть э, я недавно был на регате в италии да там были интересные очень разборы людей да потому что она такая была связана с нетворкингом с маркетингом и действительно понимаешь хуис ху да то есть когда просто человек начинает задавать вопрос то есть прозвучал такая такой понятие юнит экономика да то есть юнит экономика которая на самом деле все цифрово практически весь бизнес задача цифровать да, отцифровать. сколько ты вложил денег сколько тебе обошелся один клиент сколько клиент тебе принес денег что ты можешь с этим сделать некоторые опять-таки да абсолютно правильно бывает что у меня обороты там, 500 миллионов окей обороты 500 миллионов Сделай бонусы, да, отправь там своих ключевых клиентов в Турцию, да, чтобы, чтобы они тебя больше покупали. Я не могу этого сделать, потому что у меня маржа 2-3%. И сразу же возникает вопрос, извини, дружище. То есть у тебя, да, ты как бы крутой, то есть ты заявился, что у тебя обороты очень серьезные. И они вызывают уважение, но опять-таки ты сидишь на марже 2-3%. То есть фактически твой бизнес мертв, но ты этого даже не понимаешь потому что у тебя все это не оцифровано, да? то есть ты не понимаешь, какая твоя реальная маржа. Но, то есть получить на счет и увидеть у себя на счете миллион, то есть 1 и 6 нулей и больше, в принципе, в современной экономике несложно, тем более, если ты создаешь очень много ценностей ценности для людей, чем для большего числа людей ты создаешь ценности, тем больше у тебя нулей может быть. Но здесь, соответственно, помимо того, что ты это увидишь, да, то есть миллионер все-таки в моем понимании – это человек, который ну, всегда понимает затраты, всегда понимает выручку и самое главное – человек, который даже этот миллион, во-первых, должен быть чистым за минусом затрат, и он этот миллион должен пронести с собой хотя бы через пять лет, лучше через десять. Вот а, словить хайп, попасть в струю по различным причинам. Да. В 90-х ты мог там быть близко возле какой-либо администрации. А, последние 2-3 года ты мог просто там попробовать поиграться, а почему бы и нет и за 1 доллар купить биткоин. А, ну, создать там какую-то успешную страницу в социальных сетях да и получить выручку. То есть я видел очень много примеров в своей жизни, когда люди действительно зарабатывали большие деньги, начинали капитализироваться, но это задача номер раз, задача номер два сохранить. И как раз вот то, про что я говорю, про богатство семьи, про достояние, про, про династию. Ты должен не просто этот миллион заработать, ты должен, ты должен иметь стратегию, как этот миллион передать своему правному. И здесь на самом деле я для себя очень быстро э, могу понять, что за человек передо мной находится, и задав вопрос. А у тебя есть стратегия, как ты этот миллион передашь своему правнуку, сохранив покупательскую способность своего миллиона? Как давай заработать свой миллион? Что после этого произошло да, с твоим миллионом? Потому что это отдельное искусство. И вообще я немножко перестал мерить понятиями даже денег, нулей, цифр, потому что лично для себя понимаю, что за миллионом всегда стоит, деньги сами по себе не являются самоцели. То есть деньги, финансовый капитал семьи, если говорить концепции богатства семьи, это лишь основа для сформирования развития интеллектуального человеческого капитала. И тоже отсюда же, наверное, из этой истории есть некий такой контекст, как только ты заработал свой первый миллион, пусть он будет даже чистыми, он у тебя начинает разрушаться. Все в природе так устроено. То есть нет такого, чтобы растение да, там достигло какого-то плато, вот заработал я миллион рублей, долларов, евро, английских фунтов, и все, и мне нормалек. То есть как только ты заработал миллион, он у тебя начинает разрушаться, даже если он у тебя находится на банковском счете. Есть инфляция, есть налоговые, да, которые ты платишь государству. То есть твой миллион начинает разрушаться. И поэтому ты должен постоянно расти и постоянно развиваться. Вопрос, как ты развиваешься и как ты сохраняешь. И вот эти, соглашусь, вот эти миллионеры в большинстве своем, они не видят, у них нет стратегии. У них нет стратегии, как этот миллион как минимум сохранить. Но сохранение невозможно. Только развитие. В природе растение всегда только растет, оно или растет или умирает. И поэтому, соответственно, оценить миллионер или не миллионер. Парень, когда ты заработал свой миллион, вчера, месяц назад, год назад или пять лет назад, что происходит с твоим капиталом, растет он этот капитал или ты его, извини, меня потратил там на бизнес-классы, на тачки и в конечном счете у тебя все это схлопнулось и теперь ты работаешь таксистом. Потому что такие варианты тоже есть. Я часто достаточно езжу э, с людьми, которые там, ну, обычно пользующиеся премиальными там, такси, да, когда ездишь. И, ну, а каждый второй, да, как его не послушаешь, что у него бизнес был, то он был там еще что-то, теперь вот бомбилы работают. Тоже был когда-то миллионером. но вот правильно, как ты говоришь, миллионер в кавычках.